Добавляем файлы, имеющие отношение к заявке на оплату с помощью кнопки «Добавить». Файл не должен превышать размер 2 мегабайта и быть в поддерживаемом формате – PDF, JPEG, DOCS, RAR и другие. Обязательно заполняем поле «Комментарии» и нажимаем кнопку «Записать и закрыть». Данный шаг является обязательным, без вложения документов нельзя будет поменять статус документа на проверка. В противном случае система выдаст сообщение об ошибке.